Друзья, всем привет! Совсем скоро начинают работать онлайн-группы для тех, кому нужно поддерживать высокий уровень английского. Запись уже идет, и сейчас я хочу ответить на вопросы, которые мне часто задают о форматах занятий. Меня зовут Марина Бочарова, я преподаватель английского на языковом факультете и руководитель проекта «Английский свободно». Если вы планируете сдавать экзамен Cambridge Certificate of Proficiency in English тогда я приглашаю вас на курс подготовки к этому экзамену, который начинается буквально в ближайшее время, середина сентября или по мере набора групп в октябре. Если же в ваши ближайшие планы не входит получение сертификата, но при этом вы, например, работаете с детьми и ваш высокий уровень английского начинает уходить, или работаете только с перепиской в офисе, я приглашаю вас в разговорный клуб «Advanced Plus». Расскажу немного подробнее о каждом из этих форматов. Пожалуй, начну с разговорного клуба, потому что здесь ситуация более понятная. Мы будем встречаться раз в две недели на полтора часа. Группы будут достаточно, так скажем, компактные, возможно, 6 человек, но мы будем рады, если у нас будет и 12 человек. Будем заниматься в Zoom, и я буду разбивать участников на пары, на тройки, то есть обязательно у каждого будет достаточно времени обсудить вопросы. Темы будем подбирать, такие, которые будут интересны всем, во-первых, а во-вторых, те, которые мы будем обсуждать в рамках курса подготовки с участниками группы. Если вы приходите только в разговорный клуб, вы можете выбрать два формата участия. Вы можете просто приходить пообщаться, заранее зная тему, присоединяться по расписанию. Либо вы можете выбрать пакет Speaking and Vocabulary. Это означает, что заранее вы получаете не только тему, но и в том числе пакет материалов. Это могут быть видео, статьи в британских, американских, австралийских СМИ и подборка лексики по теме из определенных vocabulary books соответствующего уровня. Давайте подробнее посмотрим на формат подготовки к экзамену. У нас будут, безусловно, онлайн-занятия в группах. Группы будут небольшие, 4, 5, 6 человек максимум. Занимаемся 90 минут, либо раз в неделю, и получается 4 занятия в месяц, либо два раза в неделю. Соответственно, в зависимости от регулярности и количества занятий, мы говорим либо о пакете стандарт 4 занятия в месяц, либо, если дважды в неделю, 8 в месяц, это пакет Ultimate. Помимо занятий, Безусловно, у вас будут все необходимые для подготовки к экзамену материалы. Все материалы курса структурированные и дополнительные материалы, где будут как и тематические подборки, видео, аудио, статей, других текстов и, самое главное, лексики по темам, так и подборки по навыкам для use of English, для writing, образцы, чек-листы, шаблоны. Что касается письменных заданий, в течение курса в пакет и стандарт, и ultimate входят 9 работ, которые проверяю я как преподаватель курса с подробным пояснением и разбором ваших работ. Также есть факультативный разбор вашими коллегами, теми, кто также будет учиться на курсе, по чек-листам с критериями оценки. Что еще входит в пакет и standard и Ultimate? Это консультация со мной как преподавателем курса, который вы можете назначить в любое время в течение курса. Курс будет длиться 8 месяцев до начала июня. И еще один приятный бонус для тех, кто готовится к экзамену, это участие в одной разговорной сессии клуба в месяц. Чуть подробнее расскажу об оплате. Посмотрите, при любом пакете а их два при подготовке к экзамену, Ultimate и Standard, также два пакета в разговорном клубе. Есть варианты оплаты либо ежемесячно, либо раз в три месяца. Мы начнем сейчас с пакета Standard. Если вы платите за месяц, что подразумевает 4 недели, в месяц оплата ваша 5500 рублей. Если же вы хотите получить 15% скидку, вы платите сразу одноразово за три месяца, 16 недель, и сумма следующая – 14400. При этом в месяц у вас получается существенно дешевле – 4800 по сравнению с 5500 при оплате за месяц. Расценки на пакет Ultimate с двумя занятиями в неделю – либо 9400 рублей в месяц, либо со скидкой, если вы платите за три месяца. И если мы говорим о Speaking Club – Просто прийти пообщаться на уровне продвинутом и выше. Если вы платите за два занятия, это 900 рублей в месяц, или со скидкой при оплате трех месяцев – 2400. Буквально пару слов скажу о расписании. Итак, на данный момент есть расписание для групп «Стандарт», у которых одно занятие в неделю. Для тех, кому удобнее заниматься вечером, понедельник в 19.30 занятие в течение полутора часов. Для тех, у кого утро свободно, занятие с 9 утра в четверг. Разговорный клуб пока мы планируем проводить по пятницам с 17.00, также 90 минут. Но если у нас будет записано большое количество людей, мы откроем другую группу и время подберем по согласованию. Если вы хотите заниматься два раза в неделю и выбираете пакет Ultimate, соответственно, мы с вами будем принимать решение совместное о том, когда будет будут проходить наши занятия. На этой таблице вы видите еще раз сводку по тому, что входит в каждый пакет. И подробнее, если вы захотите записаться, вы переходите по ссылке и попадаете на вот такую страницу, где очень кратко суммирована информация, которую я вам сейчас рассказала. И внизу есть кнопка «Click to register». Вы переходите в Google форму Заполняете очень подробно все поля и выбираете группу. Понедельник, 19.30, Standard, четверг, 9.00, Standard, или, возможно, вы хотите просто прийти на Speaking and Vocabulary, пакет разговорного клуба, или на пакет Just Chat. Это пятница, 17.00 на данный момент. На этой неделе уже проходят собеседование с теми, кто записался, потому что мне необходимо подобрать группы так, чтобы уровень был а, схож. И самое главное, чтобы были шансы дойти до экзамена, сдать его. А, поэтому в следующей колонке вы выбираете варианты времени, когда вам удобно присоединиться к собеседованию на, на этой неделе. Оно будет коротким. Мы поговорим один на один или в небольшой группке из двух-трех человек. И отправляете мне свою заявку. Всех, кому нужен высокий уровень английского, жду в своем разговорном клубе или на курсе подготовки к экзамену Cambridge Proficiency. Пожалуйста, записывайтесь по ссылке. Буду рада вас видеть.